Привет всем. Сегодня проведем тренировку на улице. Я подтянусь сто раз за 5 подходов, это будет по 20 раз в подходе, и прокомментирую свои действия. Сами подтягивания делаем за счет техники резкого рывка захлеста ногами и резкого сокращения мышц рук. Не надо плавно вытягивать, это не та работа, надо работать на данный момент на силовую выносливость. Итак, сделали два подхода, осталось еще три двадцатки. Делали три подхода, еще осталось два. Главное в таких подтягиваниях не подтягиваться на силу. Здесь более технические подтягивания, которые позволяют построить кардио-работу, если совмещать такие подтягивания с каким-нибудь бегом, приседанием. То отлично получится сжигать подвожный жир. Так, осталось еще два подхода. Если будете включать такое упражнение э, еще с каким-то бегом или с приседаниями, то это будет отличная кардиотренировка для сжигания подкожного жира и рельефить свое тело. Э, второй момент это э, работа на силовую выносливость. Такое упражнение позволяет э, пробить стоп если вы подтягиваетесь раз 20 и больше не можете потянуться. Такое Включение таких тренировок раз в месяц, раз в полтора месяца позволит увеличить количество подтягиваний. И третий момент, не стоит подтягиваться на силу, это все-таки техническое упражнение. Здесь важно, как вы будете подтягиваться, главное за счет рывка и техники, ваш подбородок оказался над перекладиной. Все, что хотела сказать. Дальше будут еще более интересные тренировки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всем пока!